Анни Борисова, мои вопросы к вам следующим. Когда мы начинаем практиковать второй обновленной ступени, должны ли мы продолжать с некоторыми из практик первой ступени или должны полностью перейти на вторую? Полностью на вторую. Можем вторую ступень практиковать рано утром в 5 часов? Да. И другой вопрос к вам, что не так со мной? Я стараюсь, чтобы начать вторую ступень, но мне не удается. Я всегда вращается вокруг первой ступени. Что это может быть? Почему я не знаю, если я не готова для второй ступени или еще что-то так? Дело в том, что данные практики являются практиками по изменению судьбы. Судьба это карма. Обычно у человека есть некий родовой канал, который связывает его с прошлыми событиями его жизни, с его событиями его родителей, со словами, которые сказал этот человек и это такая большая сила, которая мешает человеку достигать чего-то или двигаться куда-то возможно вот вторая ступень она у нас связана с отношениями с пониманием мужчин и женщин там и так далее и вот когда женщина не может к этому приступить скорее всего кармически есть там венец безбрачия когда-то там пошутил кто-то сказал да кому ты нужна или там не любите мужчин или там какие-то есть проблемы которые связаны с чертами характера с кармой которая передалась от родителей и так далее и это все может мешать вам измениться то есть судьба вам не дает приступить к этому когда что-то не дает сделать точно нужно таким образом вы переборите эту карму